Это делается тогда, когда вы за это получаете так, деньги. Это профессионально. Когда вы это делаете для себя, для души, вот это и есть автовладелец, автолюбитель, У нас клиенты такие не, готов, не готовы платить. Им и, и вы что подешевле. Зачем вы а, работаете, если они да, платят? Им будет что подешевле. Да, да, да. да. Все, все, все интересует время. А, ну, сложно сказать. <клево> Еще столько подводных камней, я так ощущаю там, на это ну, Я думаю, ну. Но... Два дня. Переход а, до да, по да, дня полтора, два, да. Дня полтора. Два, два, два. Два. Да, это все быстро, это все не так. Это необходимые такие операции, это как, э, сход, ну, как бы сходить э, в ту комнату, да, за нуждой. Ну не снять штаны, да, но сделать ну, то, что, что ты сказал. хотел. Почистить? Ну помыть, да. почистить. Не, ну помыть, почистить от э, антипипин, там все сделать. А еще бы двигатель помыть. Ну да, да где-то, да, ну, да. два. 2-3 часа, да, да, да. Вот. Поэтому да, это время. А, вот сейчас сколько времени, да? В прошлом году у нас, когда приезжали, опять же, кто следил, у нас в прошлом году приезжали два техника из Америки, они прям американцы, прям, э, прям пришли в компанию работать из ну, профессионального мира, да, и очень много людей э, там собирали, ну, чуть побольше, кстати, Ярослав, получается, более результ... результативный город, там чуть побольше было со всей, со всей страны на втором дне, вот. И все задавали вопрос, сколько времени и сколько денег у вас это стоит. Американец стоп стоит и говорит, вот это вот, как они там живут, там, да, грубо говоря, и относятся к работе, и как мы здесь в этой реалии да, живем. А, он говорит, а сколько времени? Ну как ну как сколько времени? Сколько стоит? Он говорит, нет, сколько времени. Если клиент приезжает ко мне, да, и он говорит, а -а -а -а мне надо сделать машину за один день, это будет стоить 600 долларов. Я ее сделаю. Ну, как сделаю, да, то есть я не буду там уделять внимание был, да, вот таким вот да, дефектам, да, я не буду там делать косметический ремонт вот, красочного покрытия, да, я не буду там зачищать вот это вот все. Я ему отполирую вот так вот. Все. А -а не, он говорит, мне надо хорошо. Да? Тогда он оценивает автомобиль, все обсуждает, делает порядка 100-150 фотографий, все это фиксируется, да? и говорит, на то, чтобы получить или не получить, и обсуждает все эти вещи, надо 3 дня, 4 дня. Это будет стоить 2500 долларов, 3500 долларов. Все обсуждается. Да? В Европе и Америке стоит время труда, они а не усилия, ну, потраченные на это. У нас другая картина, не, ну стоп, подожди, Там парни э, наши такие. У нас такой клиент, который хочет за 15 тысяч лучше, чем новый. Будет. Он говорит, что вы делаете здесь вообще в стране, да? Вот как так? Э, и сколько вы делаете? Он говорит, пару неделю. Он говорит, молодцы, мы за такие деньги не согласны работать. Вот. Не, ну это все нормально, да, то есть чтобы вообще понять, ну мы же не можем с 5 своих процессов повернуть тот уклад жизни, который у них принят там, да? У меня там вот родственники, да, они рассказывали, там другой склад прощет рабочих подходит. Абсолютно, еще раз говорю, там все машины лизинговые, отношение другое. Я был в Нью-Йорке, я ужаснулся. Каждая вторая машина была как будто облита кислородом облиток кислотой. Ребята, вы все детейлинг там, родина, мать детейлинга и все такое, Америка. Где? А у нас просто машины, блин, у нас просто машины конфетки тогда получается. Приехал в Калифорнию, в Неваду, там совсем другая ситуация. Вот, поэтому ну, здесь сложно, как бы сказать. Я делаю коммерческие машины, ну да, бывает, зависаешь. У нас же как, у нас же, ну... Те, кто с моего поколения чуть старше, пацан сказал, пацан сделал. Сейчас современная, собственно говоря, риторика. Пацан сказал, пацан еще раз сказал. да? Вот. Это не катит на самом деле. Поэтому пацан сказал, пацан сделал. Все, 15 тысяч, значит 15 тысяч. А сколько ты там будешь упираться, это уже твое горе. Оценивайте свой труд. Поэтому здесь... Э... Клиент его не оценивает. Господи, пускай он едет тогда к другому. Адрес дайте Адрес дайте другой, Да, другой. А, я... Перезвоним. Я сотрудничаю, например, ну с такими уважаемыми а, мастерскими. Можете запомнить, Белинкин Classic Car, например. Я там очень долгое время провел там машины. Вся коллекция, которую они у себя там, ну, выложили. да, там половина из них я готовил к отдаче клиенту. А, вот да восстановление ретро автомобиля это дорогое удовольствие и не каждый себе это позволит вообще купить вообще купить такую как бы тачку да? и там на первом плане естественно ну, как бы стояло качество. но когда полный комплекс делается автомобиль восстанавливается, да? там львиная доля уходит на малярку. Львинная доля уходит на салон я вам сейчас покажу вот кому интересно последняя машина винтаж которая эта мастерская сделала зарегистрировала как официальная тачка и сейчас они продают эту тачку в европу только богатым людям стоимость автомобиля 550 тысяч евро это ручная полностью сборная в этой студии а, и времени на обработку на подготовку вообще не ну, как бы не как бы не остается но Ценник э, ну, за, об, за обработку очень высокий. Я осознанно ну, как бы иду и делаю эту машину. Почему? Потому что ну, здесь оплачивают. Ой, да? Это естественно. У нас клиент как делает? Он едет к официалам, узнает цену официалов, едет к дилерам, узнает цену дилеров, едет в гараж, узнает цену в гараже, выбирает минимальный. В Ярославле есть 18-метровая яхта, ее владелец на год на содержание тратит 6 миллионов рублей. Такие клиенты в Ярославле есть? Есть, но их мало. Один. Ты а свой, ты построй. Не один, таких, несколько. Ты построй свой маркетинг. Пост... Ну, ты сам знаешь, что. <строительство>. Все сейчас а, Ну это как бы не того, что мы получаем от клиента. Да, мы, собственно говоря, когда слышим, что там бытует там мнение что маглай очень дорогой там да то есть вот здесь вот меня начинает ну чуть-чуть подтряхивать на самом деле ребят э, на самом деле маглай не так уж и дорогой в процессе вы э, так или иначе за что бьетесь э, под этим солнцем за как, за какое место вы можете взять клиента только ну наверное несколькими вещами это качеством качество, да исполнением работ в срок, да, если у вас это получается. Если у вас это не получается, честностью, безусловно, это тоже ценится среди наших людей. особенно, ну, Опять же, пацан сказал, пацан сделал, это вот как раз к этому, а пацан сказал, пацан еще раз сказал, это вот как раз не относится к этому. И только на последнем моменте уже стоит уже цена. Вот если это делать, в нашем бизнесе, в нашем бизнесе, в Ярославле, в Москве, в Питере, в Новосибирске, в Краснодаре, в Ростове, где угодно, работает всегда сарафанное радио. Сарафанное радио самого реклама. Сарафанное радио. Вот как вы это сарафанное радио выстроите сами, так вы и будете дальше жить. Ну а что делать? Другого нет? Давайте да. сделаем прикурс.